Всем привет сегодня будем готовить быстрые малосольные огурцы по самому простому рецепту огурчики получаются вкусными и хрустящими съедаются просто моментально приходится солить по несколько раз в неделю для приготовления нам понадобится кило 600 кило 800 свежих огурцов 2 столовые ложки с горкой соли каменной чайная ложечка сахара 8-10 зубчиков чеснока столовая ложка зерен тмина или укропа а также листики винограда смородины вишни горький острый красный перчик и полтора литра воды питьевой и конечно же пучок укропа точное количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео первым делом готовим рассол берем кастрюлю подходящего размера наливаем в нее воду добавляем соль, сахар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 и залила такой нехитрый метод даст нам возможность дополнительно напитать огурчики влагой что впоследствии скажется на их хрусткости они останутся хрустящими и не будут такими пустыми иногда бывают пустые огурцы внутри а эти будут полненькие и хрустящие достали огурчики из воды теперь обрезаем хвостики Вот так вот понемножку с обеих сторон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 Теперь берем чистую трехлитровую банку. Я ее не стерилизовала, просто хорошо помыла и все. Закладываем туда три листика винограда, три листика вишни, три листика смородины, половину пучка укропа, даже можно больше половины. половину нормы чесночка который мы порезали предварительно кусочек острого перца высыпаем семена тмина дальше закладываем огурчики наполняем баночку практически доверху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 значок несколько зубчиков перчик туда же вот так баночка уже практически полная оставляем немножко места для оставшихся листика дальше заливаем наши огурчики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 сначала достаем вот эти верхние листики они нам не понадобятся и достаем огурчик вот так как мы видим огурцы изменили цвет значит они уже промалосложились Теперь попробуем. Огурчики приятно хрустят и имеют малосольный вкус. Сейчас еще разрежу долю огурчик. Вот такие они получаются. Чем дольше будут стоять наши огурцы в холодильнике, тем будут более такой ярче и острее вкус иметь. Но хрустящими останутся на весь период.